Я водяной, я в Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Димини Добро пожаловать на новый ролик по выживанию. Сегодня со мной, Нотман рыбак. Который не хочет говорить в дисходе, хотя я его слышу все таки В общем, у нас продолжение выживания. Конечно, без Влада, потому что Влад нас болеет. Ну ничего страшного. Вот там мы копали. Очень, прям очень сильно квадратную шахту, которая нам весь ландшафт... Ну, может да, тоже так сказать. Ладно, ребят, погнали. Ну вот нам, давай как и в прошлом видео. Но теперь ты идешь вот туда добывать уголь железа, а я иду вот тут... Ты не обалдел? идешь вот туда добывать железо, там уголь, а я иду вон туда. Зачем все тут? погнали? В общем, ребят. А, точно. Микрофоны выключить. Вот, ребят. В общем, как вы поняли, вот сейчас вы увидели то, что я изменил погоду на солнечную. Да, у вас будет выживание, можно так сказать, чуточку с щитами. Смотрите, сегодня я на сервере добавил два плагина которые я буду использовать во всех серии, э, сериях. Вот. Первый плагин это, естественно, Essential X, Essential Chat, и вот эти все и так далее. А второй плагин называется, угадайте как, ну, Параллельно херабрина uh, Сегодня, ребят, мы даже будем вызывать херабрина. Я не шучу, правда, мы будем вызывать херабрина. И, может быть, даже не сегодня. Ну, короче, когда получится также нот мы напугаем. Может, давайте, когда Влад придет. Ладно, посмотрим потом. А сейчас моя задача найти хотя бы одно железо, потому что у нас его практически нет. О, курочка. Курица. Опа. Так, ну ладно. Идем пока. Я что, меч выкинул, что ли? Ладно, ребят. Ладно, давайте сейчас я пока... Буду идти. Как вы видите, что происходит в чате. У нотного там проблемы. Ну, как бы, если это не мои проблемы, то значит не мои проблемы. Вы можете не обращать внимание. О, шахта. Попробуем спуститься. Нет, это ни фига не шахта. Так что идем обратно. Тут бы еще как-нибудь... Ай! Тут бы еще как -то выбраться так а ну тут кстати было Сейчас М -м, идеальная шахта просто идеальная шахта у меня просто слов никакая на идеальная Просто посмотрите. Самая лучшая шахта мира. Иди в конкурсе, лучшая шахта в Майнкрафте. Ура! Так. Тут это вообще нифига не ни шахта. Слушайте, мне кажется, сегодня железо вообще не идет. Такими темпами. По крайней мере. Есть, вот тут что-то еще есть такое. Мне кажется, я иду по тому же пройти. Что... Угу. Тут еще есть что-то такое. Так, ну что, давайте напишем но ну, возвращаемся. И бежим назад. Возвращаемся домой, возвращаемся. О, зомбари, зомбары, привет, дорогие мои. Кстати, Нотнан оказывается на том болоте, где... Он и был в прошлой чести. Так, ге-е-е-е-е! Не, не, не. Егоры, вообще-нибудь. Тут и пауки. Все, мне капец. А, попадите! сайда дома вообще не вернусь господи, давайте я сейчас сюда меня сейчас взял в за это он сейчас у меня так, он даже себе представляет в общем как вы понимаете в этом выживании можно все что угодно делать. Давайте я сейчас заберу. И сейчас. И вот это. И сейчас просто начну.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 Так, и еще сейчас все ему пипец призвали чего хочешь сбежать от меня о дедух вот, ну, не получится просто тебе не получится этого сделать физически мор... Все, мне капец. Так, ладно, я этого от не отстану, вы же знаете это. это Спучистый читер, все игрок фейлы. Так, ну, вы, в принципе, знаете, что у меня терпение не бесконечное. Так, ребят, вы никому не говорите, что я это сделал? 去。 Ха-ха-ха. Замитит. Так, он всему что-то. Тихо. Есть. Yes. Yes. Все. Помни, чест, Пожалуйста. Не, ну а кто меня достает, то получает. Так, ладно, давайте как-то уже развиваться. В чем день? И пойдемте за, за рис. о о о, о, о, о чуваки, давайте как-то это... Давайте как-то себя более разумно вести. Меня сейчас просто прибьют. Просто тупо прибьют, я этого не хочу. Что-то нотман не заходит? Сейчас напишу ему. Смотрите, я его кикнул, но не знаю, не знаю, что он сейчас там, где он сейчас. Ладно, я пойду продолжу шкапать нашу шахту, не знаю, может придет, может нет. Ну, но... угу, накопал шахту и обратно. Ладно, ребят, Буду заканчивать этот ролик. Вот. Нотман так не нашел. Шел уже примерно где 30. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И, не знаю, там лайки ставьте. Всем удачи и всем пока-пока.